Всем огромный привет! С вами Дарья Пахильчук. И в этом видео мы посмотрим все акции и выгодные предложения от компании Faberlic по каталогу номер 18, который стартует уже в этот понедельник, 10 декабря, и вы можете воспользоваться как раз уже данными акциями. Итак, начнем смотреть, что подготовила компания Faberlic к нам в этом каталоге. Набор в подарочной упаковке. Здесь ароматы, три аромата в такой вот красивой упаковочке всего за 499 рублей. Далее набор в подарочной упаковке Beauty кафе для женщин. Здесь вы найдете аромат плюс парфюмированный гель для душа всего за 999 рублей. Мужской набор в подарочной упаковке Wandaventure. Здесь кислородная пена для комфортного бритья и бальзам после бритья. Набор Два аромата для нее и для него всего за 1099 рублей. Urban Legends и Urban Legends для женщин и для мужчин. Также туалетная вода Ума Феличи для мужчин и Дона Феличи для женщин всего за 1299 рублей. Следующие наборчики в подарочной упаковке для ухода за кожей рук. Гран-при всего за 399 рублей и подарочный набор Роскошная мягкость всего за 269 рублей. Набор Beauty кафе для женщин. Дезодорант спрей плюс аромат 15 мл. Плюс гель для душа всего за 349 рублей. То есть вот такой вот наборчик из трех продуктов. Бонус за покупки. Аромат 15 мл. Всего за 159 рублей. При покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Это Beauty кафе каприз для Женщин гурманский фруктово-цветочный аромат. Набор гель для душа плюс аромат 15 мл каори всего за 249 рублей. Далее набор гель для душа плюс аромат 15 мл плюс дезидрант спрей всего за 349 рублей. Оферрик Сенсуэль. Любые два аромата аромания всего за 199. 9 рублей каждый бонусы покупки любой аромат 30 миллилитров всего за 259 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей любой аромат 15 миллилитров смотрим вот сюда всего за 129 рублей набор дезодорант спрей плюс гель для душа вот такой вот наборчик от инкогнито для мужчин всего за 219 рублей и женский инкогнито набор дезодорант спрей плюс аромат 15 мл всего за 299 рублей набор астерион для мужчин гель для душа парфюмированный плюс дезодорант спрей всего за 219 рублей набор вендавантюр шампунь Плюс любой дезодорант всего за 239 рублей. Дезодорант либо шариковый, либо парфюмированный дезодорант спрей. Тут уже идет на выбор. Либо тот, либо тот. Набор для мужчин от линейки «Целсиос». Либо набор пена для бритья и кислородный бальзам после бритья всего за 279 рублей. И другой наборчик, прозрачный гей для бритья и умывания, и гей для душа и для лица, тела и волос, всего за 199 рублей. Линейка Фаберлик Мэн, любые два продукта по специальной цене, специальные цены выделены желтыми ярлычками. Бонус за покупки, тушь Главная роль, всего за 249 рублей, при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Бонус за покупки. Любой оттенок помады всего за 129 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Набор. Любая тушь плюс губная помада всего за 299 рублей. Бонус за покупки. Любой бальзам для губ всего за 59 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Бонусы покупки. Любая тушь для ресниц всего за 155 рублей, при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Любые два продукта по специальной цене, специальные цены выделены желтыми рылочками. Изначально в корзину они у вас упадут по обычной стоимости, но на втором шаге оформления заказа данные продукты пересчитаются. Любые две маски патча от линейки Beauty Box всего за 59 рублей каждая. Любые два оттенка лака всего за 89 рублей каждый. Набор линейки Platinum ночной крем плюс дневной крем всего за 1299 рублей. Набор от линейки Expert Skin Activator. Крем для век плюс крем для лица всего за 1199 рублей. Любые два средства со скидкой 45%. Средства со скидкой уже идут желтыми ручками. Щеточка для умывания в подарок при покупке набора для ухода за кожей лица. Любые два Саше Пролексир всего за 19 рублей. Набор пролексир, крем дневной, крем ночной, плюс крем для век всего за 649 рублей. Три вот таких вот крема: линейка гардерика. Любые два крема со скидкой 45%. Вот такая цена идет о, желтый ярлычок. И любые две саши гардерика всего за 19 рублей. Набор реноваш, ночной крем, плюс. Тоник для лица всего за 629 рублей. Набор кислородное питание Oxiology. Дневной крем плюс маска для лица. Вот такой вот наборчик всего за 429 рублей. Набор кислородное увлажнение. Крем дневной плюс крем ночной всего за 299 рублей. Набор кислородное дыхание. Нежный тоник для лица плюс молочко для снятия макияжа всего за 299 рублей. И очищающий гель для умывания и мицеллярный лосьон всего за 329 рублей. Линейка «Ультраклен Грен» – любые два продукта всего за 149 рублей каждый. Серия «Ботаника» – любые два продукта 30 с плюсом либо 50 с плюсом всего за 79 рублей каждый. Любые две маски для лица всего за 19 рублей каждый. Любая вторая маска в подарок. Вы покупаете одну, и вторая идет в подарок. Набор дневной крем плюс ночную крем, плюс крем для век серия Вербена всего за 299 рублей. Любые два крема для рук по специальной цене специальные цены выделены желтыми ручками любые два продукта для ног также идут по специальной цене линейка Делайн набор крем для депиляции плюс крем после депиляции всего за 299 рублей и эксперт парма любой арома бальзам всего за 149 рублей каждый Линейка beauty Кафе, любые два продукта по специальной цене. Карамельная груша, малиновый белый шоколад, любые два продукта также идут по специальной цене, мятный шоколад и французский десерт. Набор гель для душа плюс масло для тела Сокровища Востока всего за 349 рублей. И Набор «Секрет Клеопатры», бальзам для рук плюс маска для лица – всего за 289 рублей. Бонус за покупки. Любое твердое мыло – всего за 35 рублей. При покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. И любой гель для душа – всего за 99 рублей каждый. Линейка «Лакрем». Наборы идут от 129 рублей, здесь мы найдем крем-мыло для рук плюс туалетное мыло, бережная забота, нежное прикосновение, также наборчик всего за 189 рублей, ароматное удовольствие в него входит, крем-гель для душа плюс крем для рук. И набор всего за 279 рублей, здесь идет крем-суфле для тела плюс крем-гель для душа, это нежное прикосновение. Далее, «Флюрт де Прованс», «Вдохновение Прованса», «Лаванда» и импортарей. Набор всего за 129 рублей идет, «Туалетное мыло» плюс «Жидкое мыло» для рук. Далее, наборчик «Мист для тела» плюс дезодорант «Антиперспирант» всего за 199 рублей. И набор «Крем для рук» плюс «Кель для душа» всего за 199 рублей. Следующий наборчик – это апельсин и ваниль. Набор за 349 рублей. Здесь идет крем-мастер для тела плюс гель для душа. За 119 рублей наборчик крем для рук плюс туалетное мыло. И дезодорант плюс мис для тела всего за 199 рублей. Любые два геля для душа от линейки «Ботаника» всего за 85 рублей каждый. Суперцены вас ждут на линейку Vitamania от 79 рублей. Суперцены от 69 рублей. Любые два геля идут со скидкой 50%. Любые две зубные пасты всего за 79 рублей каждая. Набор салон Кэра. Шампунь плюс маска для волос за 429 рублей. Либо питание ваших волос, либо видимая плотность и густота волос. Набор маска плюс шампунь плюс бальзам против выпадения волос всего за 549 рублей. Любые две упаковки салфеток всего за 99 рублей каждая. Любые две упаковки салфеток, либо универсальные для кожаных изделий, для стекол и зеркал, для экранов и мониторов всего за 99 рублей каждая. Любые два мыла для кухни всего за 89 рублей каждая. Бонус за покупки. Пробник средств для чистки духовок и плит, всего за 19 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. И любые два продукта по специальной цене. Специальные цены выделены желтыми и ручками. Бонус за покупки. Пробник жидкого водителя всего за 25 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Любые два продукта. По специальной цене. Специальные цены выделены желтыми ручками. Распродажа скидки до 60% вас ждут. Любые две модели трусов всего за 349 рублей каждый. Либо любые три модели трусиков всего за 299 рублей каждые. Любые две модели бюзгалзеров всего за 749 рублей каждые. Распродажа скидки до 55%. 65% скидки. 55, 50% скидки. И 55% скидочки. Распродажа на коллекцию от Валентина Юдашкина. Скидки вас ждут 55%. 65%. 60%. 60% 65 65%. Верхняя одежда 60% скидки. Аксессуары 50% скидки. Крем для лица, рук и тела всего за 149 рублей при покупке любого продукта в серии ЗИМА с данных страничек. На этом все наши акции, выгодные предложения от компании Фаберлик подошли к концу. Я здесь не упомянула также скидки, которые начинаются от 40% на разную продукцию от компании Фаберлик, поэтому обязательно заходите, листайте, смотрите каталог и совершайте приятные покупки для себя и близких. На этом все, спасибо вам огромное за внимание, всего доброго, до новых встреч, пока-пока!